Привет, мои разумные друзья! У меня к вам, к вам... У меня ВА! Вам хорошая новость! Хорошая новость! Не зря я голодал! Не зря! Ух, ребята, сейчас расскажу! Закачайтесь! У меня волосы последние от голода, которые остались! Дыбом встали! И те, которые упали, вот стоят рядом и просятся назад! Вот вам! Вот вам! Все ушли! Идите дальше. О, так я к чему? <къех> Рассказываю. Рассказываю. Очень все интересно. Спасибо, кто меня поддерживал во время голодовки. Спасибо, кто написал компанию Samsung. Для вас сюрприз. Ребята, дослушайте. Дослушайте. Все круто. Вау, вау. Компания Samsung, молодцы, наконец-то меня услышали Сам президент компании Samsung В общем, сегодня <звук> Звонок дверь Значит, люди приехали на крутом лимузине да, Ну как крутом, ну, сами понимаете, не дешевым смысле Вот, черного цвета Я уж думал, батька Лукашенко, я в гости решил пригласить Вот, и ребят из КГБ прислал вот, батя, я, я всей душой к тебе в гости. Вот, вопросов нет. Только не, побереги мое сердце. Не поступай, как, как они поступили. Вот так. По-человечески, вежливо, культурно. Вот. Кстати, почему я.. С Лукашенко, почему мы с Александром Григорьевичем Лукашенко, а да? ты смотрите на другом канале, там, где политика, вау, ух, меня прет, это самое, с больше 75 дней голодовки, а как прет, да, ну, слушайте, я сейчас вам расскажу, Вы тут с дивана попадает, сядьте поудобнее, в общем, что это за ребята, такие солидные ребята, все так положено, принесли, значит, здоровый пакет, толстый ну и эти ребята из посольства Кореи. Понимаете, в чем дело? Посольские работники. Значит, передали мне пакет. Значит, под, под роспись. Все как положено. Напечатано. Там печати таких даже не знаю, не видел. Странные какие-то. Ну, в общем, посольская почта какая-то. Срочная там, я не знаю, они ее там на собаках, что ли. Там каких-то суперлетающих или, не знаю, как на корейских технологиях это все быстро так сделали. Вот, ну судя тут по... Ладно, я пока не буду разбираться, я в шоке, поэтому сразу решил, думаю, пролистал, что это. Думаю, может послал меня президент. Думаю, ну что-то много, слишком толстый пакет. То ли он прислал тем, что посылал, то ли... По-корейски это очень длинное слово, что нужно напечатать много бумаги, Ну, я посп... <смех> уже трохи разобрался. <смех> По-корейски это выглядит совсем мало иероглифов, поэтому <смех> <смех> ну, первая мысль, думаю, решили, отдел... решили от меня отделаться каким-то гаджетом супердорогим, типа на тебе, ну только прекращай все, голодовку завязывай все. вот ну думаю распечатаю увижу О, распечатываю значит а тут реально куча документов всяких тут это самое в общем суть суть документов договор я по условиям договора не могу вам это все показывать ну ребята договор есть договор я как бы соглашаюсь если я нарушаю то все это как говорится сгорает в труху вот все что вот эти бумаги тут с подписями с печатями солидными кстати спасибо был приятно удивлен. значит, на корейском написаны все документы продублированы, на белорусской мове и на русском языке, вот этот респект и уложу Значит, письмо лично за подписью, фотографии, правда, нету, Я, если честно, я учитываю, что структура там сложная в самой Корее, компании Samsung, там у них иерархия очень интересная, мне самому интересно, поэтому я всегда не называю конкретного имени, а… Обращаюсь к президенту Samsung. Если на сайте официальной компании Samsung есть такая форма, значит есть один какой-то президент. Они, а ну, я знаю, что в России какой-то свой там президентик, там еще где-то. Ну я так понимаю, есть какой-то самый главный. Вот. Так вот я так понимаю, это он мне ответил, потому что как бы тут написано. Слушайте, по-корейски бумаги экономится По-русски по ну, В общем, суть такая. Президент компании Samsung извинился передо мной. Вот и опять же извинился за то, что не может приехать ко мне, мою скром... ко мне на родину, планета Земля. Но ну, он уже на моей родине, но там, где я родился, вырос. То есть у меня дома в Беларусь ко мне, ко мне в скромную вот эту квартирку, вот, вот, значит, и меня выслушать. Без посторонних глаз, ну, как я как я говорил, мне не надо шумиха. То, что вот э, сейчас все это всплыло, я думал, все это решится просто. Я напишу, мне будет какой-то ответ, какие-то будут действия. Поэтому я был вынужден, паузу вы видели какую, я был вынужден потом э, все это опубличить и так далее, и так далее. Вот. Поэтому не 75 видео, а намного меньше. Вот здесь. Вот такой вот момент, чтобы вы понимали. Вот, он извинился, что не может ко мне приехать. Кстати, за окном дождик. Дождик, июнь, месяц, летний дождь, летний дождь. Ладно, поехали дальше. Значит, смотрите, ребята, он очень извинился за то, что эм, не смог приехать ко мне. вот. Но он не просто извинился. Тут два таких интересных сюрприза рассказываю. Он предложил мне приехать в Корею лично. Плюс еще есть здесь приглашение, не буду говорить, насколько это персон, которых я могу выбрать сам. Вот. Которые могут поехать либо со мной вместе в Корею, либо по своему графику, как им удобно. Знаете, насколько? На один день шутка на две недели ребята на две недели в корею за счет компании samsung вы представляете вы представляете за счет компании Samsung на две недели в корею и не просто в корею просто там там целая программа здесь есть такую кратенькая накидка на наброски кратки но Значит, я от чего-то могу отказаться, там, если по религиозным каким-то каким моментам я, меня это не устраивает. Мне, в принципе, все устраивает, они не нарушают мои, мою православную религию. Вот. Значит, Значит, ситуация такая. Как вы понимаете, я не с турфирмами, у меня вопросы не к турфирме возникли, а к корпорации Samsung. Поэтому здесь очень много посещений, которые кстати, могу вычеркнуть, но я это не собираюсь делать. Очень много э, посещений различных производств вот. и фабрик. Здесь даже написано, что лично для меня, но ну, не для всех, кто со мной поедет, какие-то моменты будут ограничены. То есть, вот это может кто-то... Тут, тут все грамотно. Ну, крестики, галочки, то есть, все так очень разумно. Не надо там... Да, нет, непонятно. Все понятно. Значит, вот я могу там побывать, потому что я как бы все это затеяло, у меня есть свои предложения к компании Samsung, как сделать лучше поэтому, я так понял, президент компании хочет, чтобы я лично посмотрел, как это выглядит изнутри изнутри и мог, может, что-то предложить может, то, что я, вот у меня в голове есть, это, когда я увижу у меня, я это мы, я так понимаю, он так думает что совместим и выйдет что-то нечто, то что сделает компанию Samsung лучше Фу, ребят, сердце <къем> тяжеловато сердцу. Более 75 дней голодовки. Фу. Сразу скажу, что э, выход из голодовки будет длиться, ну, я читал по разным от 7 до 14 дней. Поэтому вот это приглашение с открытой датой, я так понимаю, оно как раз, наверное, человек опытный, наверное, или кто подсказал. Вот, поэтому... Пока я полностью не выйду из голодовки, я, кстати, сниму про это видео, не знаю, как это будет выглядеть. Вот. Я на это, как бы, понятно, не могу согласиться. Там, перелет этот и так далее, и так далее. Значит так, суть такая. Производство различные, там, торговые площадки, там, какие-то. Тут у них даже попадает, можно попасть на какие-то форумы, там, Samsung, там, технологические. Ну, в общем, много информации. Значит так, две недели, раз. Значит, я могу взять с собой кого-то два, значит, три, даже тех, кого я с собой возьму, кроме полного пансиона, всего там, вот этих всех мероприятий там на две недели, вот, тут и спа есть какие-то, что-то какое то я не знаю, спа Samsung, я ж снимал видео там всякое значит есть такой ладно значит и еще будут выданы какие-то деньги на расход, ну, расходы там ну, в общем какие-то деньги будут выданы сумму я не могу озвучить какие-то понятно что сказать да? сумму не могу озвучить какой курс корейской корейских грошек ладно значит смотрите Сразу хочу сказать, это не все. Сюрпризы не все. Молодцы, Samsung. Ну, не Громко, извините. Не зря голодал я, не зря. Значит, я среди... Вот сейчас внимательно, слушайте, кто смотрит. Среди тех, кто подписан на меня... Ладно, скидку делаю. Даже кто не подписан, но кто отправил... Фу, блин, тяжело говорить. Ух, новость какая, да, как прет. Значит... Среди тех, кто подписан на меня, фу, ребята, не буду вырезать ничего, сил нет. А, значит, среди тех, кто смотрел меня и кто отправил, отправил, ну сделал, как я просил отправить э, президенту Samsung письмо, и у него есть переписка вот это э, в электронном виде. Вы мне просто на электронную почту на эту голодовка Samsung, oh, Hunger Strike. Э, как по-английски, они немецкий не чел Samsung указано в каждом видео в конце для презид... лично для президента вот на эту электронную почту вы мне не копируйте, а перешлите там ей ну знаете в почтовом ящике переслать всю переписку и вот среди таких людей, кто помог мне, ребята, спасибо вам вы мои хорошие я разыграю разыграю поездку вот эту, которую мне предложил сам президент компании Samsung Среди вас, сразу скажу, я так думаю, что это будет не один человек. Не один человек, значит, вы мне пришлете, есть все эти вещи. Я посмотрю сколько. Может, даже в эфире ну, запишу видео, как я это все делал, там без нарезок, там распечатать. Я не знаю, как я это сделаю, но вы вот реально увидите, кто что тут, я выберу, то есть без подвох может быть. Один, одного выберу. Я почему говорю одного? Потому что вполне возможно может быть и двух. Потому что, как говорится, все-таки дожить да, бы. В общем, любовь скажет, ты что, дурак, бери своих родственников там, ехать там! Вот, нет, ребята, вы реально сейчас помогаете мне, когда. Помогали мне, помогали мне, когда отправляли, реально спасли мою жизнь, потому что как бы, голодовка она не может длиться вечно. Поэтому я хочу таких людей, тебя, вас отблагодарить, поэтому обязательно сделаю розыгрыш, но на, э, разыграю вот эти э, приглашения вот на, на открытую дату и открытых лиц. Как это сказать, не знаю, ладно. Вот, понятно, да? Поэтому минимум один, а так фантазия как вот не знаю будет развиваться. Вот, понятно, значит, две недели, вам еще какие-то деньги будут давать. Почему вам, я говорю, сейчас озвучу. Значит, самое интересное, ребята, почему я не показываю вам? Вот смотрите, вот подпись, вот это все. Самое интересное. Вот. Вот так в кресло давитесь это самое. Президент компании Samsung значит, прислал, не буду говорить на каком носителе, каким не буду рекламой заниматься. Но образно говоря, по этой штуке я могу получить деньги. Значит, в своем письме президент компании Samsung написал, что приносит очень э, большие извинения за поведение своих сотрудников и за то что вам пришлось так долго голодать и вопрос был не урегулирован именно сразу по встрече там ну даже ну что ответ в общем там умеют они писать красиво конечно чиновники даже значит он у меня без условий а условие одно я не должен вот это демонстрировать ни одной подписи ничего не ни это э, это одно просто условие которое было в самом начале сейчас вы поймете почему я это все не показывает в общем это очень большая сумма не только по белорусским российским европейским о а, вот как ну, прошибает ну и по американским э, меркам и эта сумма большая даже после э, уплаты мной налогов. А я плачу налоги и говорю тебе тоже плати налоги. Это очень важно. Сумма, вы не поверите. Вот реально, вы не поверите. Сумма очень большая. Я даже не знаю, как к этому отнестись, но, но условие только одно, не демонстрировать, нигде не разглашать конкретику по вот этим бумагам. То, что я вам сказал, это не конкретика, скажем так, это общие такие моменты, особенно по финансовым вопросам здесь я как бы нет конкретики. Поэтому вы не поверите. <were saying> <"coughs> И правильно сделайте, ребята, это рекламный лист, рекламные листы, рекламная газета из ближайшего супермаркета, которая так приятно хрустела и шелестела, шелестела, шелестела, сердце, это не, ну, скажешь, Сергей, зачем ты нас обманывал, что это было? Сердце реально без обмана болит. Это и была инсталляция или как перформанс, как это сейчас? Все путаю. Вот если под дверью наложил это что, инсталляция или перформанс? Для чего я снял вот этот вот кусочек вот такого эмоционального видео, ваше сердце? Тут не сыграешь, да? Мне тут начали писать, что ты ту голодовку затеял, чтобы с компанией Samsung содрать денег. Там, повод нашел. Теперь я... у меня вот это меня очень сильно задело. Если бы я хотел содрать денег, у меня прямо сейчас есть тема. Если нанять грамотного юриста, понятно, что не в юрисдикции республики Беларусь и Россия, а где-нибудь в Европе, там в США, ну или в той же Корее, Проблема свя... тема эта связана с ковидом и как компания Samsung себя некрасиво повела во время ковида со своими устройствами. Не буду раскрывать всех моментов, может быть и никогда не раскрою. Я бы мог посудиться, юрист любой сказал бы, ху, круто, с меня выигрыш. Дело судебного, бабки пополам. Деньги, бабки, как Я не стал этого делать. Плюс еще по тем вопросам, которые у меня возникли с компанией Samsung, я бы мог судиться и в Республике Беларусь. У нас тяжело, но можно. Ну, тяжело в плане том, что время нужно. В Беларуси все-таки с большего, лучше, чем, порядка больше, чем в России. Поэтому в моем отечестве, Россия, Украина, Беларусь, мы должны наводить порядок вместе. У россиян, у наших братьев, у украинцев есть чему поучиться в Беларуси. И этот опыт нужно распространять. распространять. Но я вернусь к теме нашего видео. У нас, у славян... Вот мир, он как бы поделен на какие-то две части. Те, кто живет материальными, и тем, кто духовным. У них свобода, а у нас воля. Это две разные вещи. Это как инь и янь. Это как солнце и луна. Понимаете, что я виду? Как только мы, славяне, начинаем жить материально, нет, это не значит, что ты там должен в лаптях ходить, и в драных там, в трусах, ну, такое вот. Нет, должен достойно жить, но не забывать о духовном. Тогда будет все в порядке. Вот с 91 -го года проблема сейчас, которая в России, потому что мы тогда, ну кто помнит, все ринулись материально. Мы хотели стать Луной. Мы хотели стать Янем né? или Инем. Забыли про свое духовное. К чему мы пришли? К чему Украина пришла? Слава Богу, у нас в Беларуси появился батька Лукашенко. Батька, респект тебе, и уважуха. Он, у него много проблем. Но он не женщина, чтобы мы его любили. Он руководитель. И если сравнивать, не самый плохой. А если как политик продержаться столько лет у власти, даже Меркель не смогла. И не рассказывайте мне про демократию. Посмотрите, да? У нас тут ой, Коля, к власти, ай-яй-яй, придет там президентов. Посмотрите, что в Америке творится. Там все семьи меняются там во власти. Две партии, никто не Люди не голосуют за президента. Они там через какие-то схемы. Ну и к чему катится сейчас Европа? В Европе такая же тема. Куда Америка катится? Место знаете. Политика на другом канале. Так вот, ребята, я это делаю не ради материального. Мне от компании Samsung и от президента Samsung нужно только одного. Одного! Палец я показываю. Правильно. Встретиться. И объяснить суть моих претензий жалоб идей предложений мыслей обменяться почему один на один человек это энергия все что мы это вот это пишем электронно это барьер между людьми как передача информации все окей ну все хорошо а вот как Передача энергии никуда не годится. Поэтому только личная встреча. Все, все. Не надо мне ни, никакой не корей, ни, ни гаджетов. Даже ремонтировать то, что вот хлам этот, как Samsung, который превратился в хлам, я сам отремонтирую. Я думаю, я все понятно высказался в этом эмоциональном видео. Сейчас сердце немножко успокоилось. Не переживайте за меня. Не, переживайте. Ч я несу? Не переживайте, да? Более 75 дней голодовки. Не переживайте. Стемнело на улице дождик. Июнь месяц. До встречи, мои разумные друзья и президенты компании Samsung.